Шестое. Работать над собой, как родители педагогов. Смотреть, а может быть то, чего я боюсь, на самом деле неприменимо к данной объективной ситуации. Я пытаюсь переложить свой негативный опыт, свои тревоги и страхи на ту ситуацию, да, на настоящее время, когда это уже не подходит и это не является объективным. И последнее. Можно, а иногда и очень нужно, обращаться за помощью профессионалов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, я ответил достаточно подробно, ну в тот же самый момент емко и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 Все, наверное, только касаемо что-то учебы, а так... Ну, я потом, не знаю, может быть, что ты там моешь? тарелку за собой всегда нет. моешь, это твоя зона ответственности, или там, не знаю, пастей ну, свою Каждый моет за собой, но бывают случаи, когда там, ну, кто-то что-то оставил не прибрал, ничего страшного. Пипа. Пипа что там съела, кто-то оставил на столе, там, не знаю, булочку, собака прибежала, съела. А кто гуляет собака у вас? Мама в основном, потому что. Мама здоровее больше. Мама любит больше собак. Ну, как-то. У нее лучше получается. С утра у меня школа. Когда я ухожу со школы, mm. собака спит. Когда я ссую дома, я, конечно, с ней гуляю. Mm. Вот. Mm. Когда они уезжают там за город, они берут ее с собой она там резвится. Вот. Ну, я без собаки. Mm -hmm. Собака вон мамин ребенок. Второй. Третий.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 как бы еще в начальных классах пусть он как-то учится ровненько, но вы будете уверены, что он, знания все-таки.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 Еще раз спасибо за приглашение. Всем пока.